Друг мой, друг мой, я очень-очень болен, сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ветер свистит над пустыней безлюдный боль, то как роще в осыпает мозги алкоголь. Голова моя, Маше ушами, как крылья, не птица, ей на шей ноги моя чуть больше не вмочь. Черт. Спать не дает мне вслышь. чёрный по мелочке книге, И гнусами надо мной, как на грузах, всем ладам. Чебя ничьи, какого-то И Слушай, слушай. Вормочет мне в книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных, громил и шарлатанных. В декабре в той стране снег датьяло, и метели заводят веселые пряки. Был человек тот авантюрист, Но самой высокой и лучшей марки было он изящий. к тому же полурет, Хоть с небольшой, но ухватистой силою И, и какую-то женщину сорока с лишним лет Назвал с девочкой и своей милою. Счастье, говорил он, есть ловкость ума и рук, все немовки души за несчастные всегда известны. Это ничего, что много мук приносит Изломанные и жесты. В грозы, в бури, в житей сквозь ты, При тяжелых утратах. И когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым, Самое высшее в мире искусство. Чё <связывая> ты, ты? не смеешь за этого? Ты не на службе живешь водолазы, что мне до жизни скандального поэта, да пожалуйста, другим читай, рассказы. Черт, человек летит на меня бубор, и глаза открываются голубой упрямой. Словно хочу сказать мне, что я журин, и горька, ты меня обожай! Откуда взялась эта ночь? То ли ветер свистит на пустыне Безлюдной болью, То короче ночью в сентябре Осыпает мозги алкоголь. Ночь морозная, Тихо по перегрёздкам. Я один в окошке В гостями друга не жду. Вся равнина Покрыта с кучей И мягкой звезд и деревья, как в саднике, съехались в нашем саду. Где-то кричит ночная зловещая птица. Деревья, в как сей ты садок. Вот, опять, этот черный, на пресло мое садится, приводил свой дилимпель и опирал небрежную сверкут. Слушай, слушай! Смотря посмотрел лицо, солнце ближе, и ближе к Я не видел, что вот кто-нибудь из патрицов, Так не нужно глупо страдал без сонницы, а, Положим, мыши, все мне еще плутало. Что же, может, еще напоенному и мирику? Может, с толстыми ляжками тайно придет она, И ты будешь читать свою дохлую, томную лирику? Ах, я в этом, забавный народ! Не всегда узнаю историю сердца знакомую, Как врача и курсистки. урод говорит о мирах, половой водой истекая истомою. Не знаю, не помню, в одном селе, Может, в Калуге, а может, в Рызане! Мальчик в простой крестьянской тьме, жертволосый, с голубыми глазами, и он сам взрослым тому же поэт, как с небольшой, но патристной силою, И какую-то женщину, сорока с неблетной, с девочкой, Ты своею велою Чёрный человек, ты прескверный кость, Это слава давно про тебя разносится, я в тишон, Рот вперед, и летит моя трость. Прямо к нам, его нам, к нам, к Что-то нужно, коверка, папа. Я в цели не стою. Никого со мной нет. Я один.